Сегодня случилась такая хуйня. Я шел спар, сел в автобус, только, блядь, сажусь на кресло. Ко мне подходит мамаша с двумя детьми. Так, знаешь, жестами такая, типа быстрее, быстрее! И говорит мне еще: Давай, давай, вставай, вставай! Вот, и я что-то замер на секунду, может, четыре, и тут резко выпаливаю нет. И видела бы ты ее глаза, она прям просто охуела, нахуй! Пиздец. Она такая смотрит на меня. Блять, что это такое? Весь автобус, короче, на меня резко разворачивается, все начинают такие, как так можно? Ты же два ребенка, если что. Вот. И я ей, блядь, говорю: я обращаюсь к ней и говорю: типа, слушай, я много что, блядь, могу терпеть, но ни за что, блядь, не позволю другим людям относиться к моим одолжениям как к чему-то данному. Я тебе нахуй ничего не должен, блядь. И я не собираюсь, блядь. Вставать, целовать тебе жопу только потому что ты, блядь, выстрела себя ебаного ребенка нахуй. Пиздец. У меня, вот, у меня просто горит нахуй. Но я, конечно, я, конечно, все равно потом встал. Вот. Я ей прочитал целую, блядь, нахуй, мораль. Вот. Я все равно, конечно, потом встал, но у меня, блядь, жестко горело. Потому что вот что я точно нахуй ненавижу, так это к тому, что ко мне относятся, как будто я, блядь, кому-то что-то нахуй должен. Вот. Должен я, блядь, э, кроме себя, только государству и банкам. Ну, потому что банки меня в это втянули. И больше, блядь, нахуй, никому. Пиздец. Больше, блядь, никому. И они все так относятся, типа, ой, я мама, у меня дети, ой, ой уступи мне место, мразь, сука, скотина! Сохни, блядь! Ненавижу просто ебаных мамаш, нахуй. Пиздец. Ненавижу, когда к чему-то относятся как к данному. Пиздец. Это как когда меня бабки э, пытались... Ну, когда меня бабки ругались, типа, вот, я им место не уступаю. Я бы с радостью уступил вам, блядь, место, если бы вы нахуй меня попросили. Но вы ходите вокруг меня, ты чте мне своей ёбаной сумкой в лицо. Я специально... Многие люди думают, что я не замечаю нахуй... Ну, или что такие, как мы не замечаем. Я специально, блядь, не обращаю внимания на то, что она мне своей блядской сумкой нахуй в лицо тыщет. Или из задавки в автобусе там делает вид, что... Ну, что из задавки в автобусе она, блядь, своим животом нахуй огромным тыщется в меня, блядь. Я специально этого не замечаю, потому что ты, блядь, считаешь, что я должен увидеть нахуй? Что у тебя какие-то, что у тебя, блядь, есть ребенок Или что ты беременная. Или что ты нахуй старая или жирная. Пиздец. И я на основании этого должен сразу подскочить и уступить тебе место. <свист> да хуй... <свист> <свист> Давай сначала вот. перестанем бомбить, ладно? Просто, просто, блядь, ненавижу таких людей. Пиздец. И большинство из них, ну, ты, ты же понимаешь, большинство из них просто даже не просит Вот. Они сначала стоят примерно, там... 10 минут, 15 минут стоят рядом с тобой, и потом начинают... Э, и потом, если у них прям э, задвигается что-то в голове, они начинают тебе телегу какую-то, блядь, задвигать, и там какая-то скотина, что ты не следишь. Вот просто, блядь, ненавижу людей, которые... Ненавижу людей, которые относятся к чему-то как к должному, и ненавижу людей, которые э, от... требуют от меня, чтобы я, блядь, замечал их. Вот ты вот ты сейчас рассказал, типа то, что, ну, <смех> женщина просто по-хамски тебя повела и, там, заставила тебя уступить ей место. Я думала, тебя Веткин поджал где-нибудь, не знаю, там, отпиздил тебя. Тут такое всего лишь мамаша с двумя детьми. А, да <смех> не, на это похуй. Если ты не заметила, я не боюсь того, чтобы меня отпиздили. Я просто не люблю, <смех> когда меня пиздят, и все. <смех> вот. А -а -а. И, -и знаешь, что, блядь, самое хуевое? Я, короче, полазил по... Ну, я подготовился к нашему разговору с тобой. Я полазил по нескольким форумам. Ну, как форумам. Просто, блядь, ввел нахуй. Мамаши не уступают место. И зашел там на первые пару ссылок. Вот. И в итоге я пришел к выводу, что, типа, многие женщины относятся вот к этому именно так, как к этому относилась вот та мамаша. Которая меня нахуй выпихала с моего места. Вот. Что типа они тут целые статьи на форумах создают, ну, на родительских форумах, типа ukt.ru, блядь. Что не уступают место в автобусе. Вот сейчас, блядь, дословно дочитаю. Мы с дочкой решили поехать в парк. Нам три года. Ненавижу, когда женщины э, с ребенком говорят нам или мы. Мы покакали. Это ребенок, блядь, посрал, а не вы. Мы покакали, это когда вы вместе посидели и посрали, блядь. Сели в автобус? Никто даже места не уступил. Все притворялись спящими. Что за люди? Что за воспитание? Мы в шоке, еле доехали до пункта назначения. Неужели это норма жизни такая? Блядь! Это нахуй норма жизни! Многие люди пишут, не надо стесняться, нужно было попросить, чтобы вам уступили место. Или попросить посадить с кем-нибудь. Вот с этим я согласен, да? Там, допустим, но если я сижу... И там женщина просит меня помочь, там, у нее тяжелые сумки, она просит их подержать. Говно вопрос. Я подержу твои сумки. Или она просит, чтобы я ей место уступил. Я ей уступлю место. Но когда люди просто стоят и э, делают вид, что я им, блядь, что-то должен, это полная хуйня. Или вот, например, э, как в автобус захожу с дочкой, сразу зыркаю зло. Вот прям, если не уступят, говорю громко. Ну что, никто уступать не будет? Один раз впереди два мужика сидели, не уступают. Я на весь автобус сказала, вот, доча, посмотри, это не дяди, а тети. Смотрят глупо и сидят, да еще и с женами. Фу, уроды. Блять, если какая-то женщина, нахуй, со своим ребенком в автобусе стояла рядом со мной и говорила, блять, обо мне, нахуй, в третьем лице своим ребенком, мало того, что просто, блядь, обзывая меня, но говорила бы при этом еще и в третьем лице, я бы просто встал и переебал ей, нахуй, по роже. Потому что это такое, нахуй, неуважение. Просто ко мне, как к человеку, блять. Меня просто нахуй бесят такие люди. И, и вот еще ответ: типа, вот из-за таких быдло-мамаш, которые зло зыркают, мужики и сидят из принципа: Да! Это именно так и работает, нахуй. Потому что вместо того, чтобы быть вежливым, многие э, люди относятся к этому, как к данному. И от этого у меня бомбит. Э, или вот, как, например, я зашел на сайт peopleonlainer.by. Ну, такой, тип. не до СМИ. А, тут есть статья, я, может, даже ссылку вам кину. Тут есть статья от какого-то псевдо... псевдопсихолога, что ли, где она пишет. Ну, тут проводился какой-то эксперимент или типа того, где женщина, знаешь, пихала себе блядскую подушку под куртку и ходила там по автобусам. Вот, цитата. Первая причина. Мужчины не состоялись как личности, не самодостаточны. Вторая. По привычке. Мужчина привык, что его балуют. Сначала мама, а потом жены. Третья причина. Обзленность на женщин. Например, из-за проблем с матерью. И четвертая причина. У мужчин отсутствует культура воспитания. Но я даже не знаю, что здесь сказать. Блять, ну у меня просто нет слов нахуй. Пиздец. История окончилась. Да нет еще на самом деле. Я тут еще один видел. Где, короче, женщина на да, том же онлайнере проводила в Минске такой эксперимент. В кавычках эксперимент, конечно же. Вот. Уступают ли минчане место в автобусе беременной женщине? По-честному, я, блядь, только через три минуты понял, что минчане это жители Минска. Ну да похуй. В общем, она тут, короче, э -э запихуивала себе под куртку ебаную подушку. Вот. И сначала каталась по автобусу вот, Где расписала, тут, блядь, огромным постом, примерно, блядь, ну я не знаю, слов на 50, расписано то, как она видела парня 25 лет в автобусе, который сидел, уткнулся в телефон, и не уступал ей места, хотя она ходила и, блядь, тыкала в него своим животом, нахуй. А, потом на метро, на трамвае, и даже пошла в ебаную очередь в посольство. Ненавижу таких людей. Ой, а что? Как же ты лежал на современные. Общество. Понимаешь, проблема в том, что сколько бы ты сейчас ни жаловался, сколько бы ты ни расписывал, ни разъяснял, не разжевал нам это все. Нихуя не изменится! Да, конечно! Это же такая же проблема, как с ебанными овуляшками. Пиздец. Вот когда женщина рожает ребенка и просто, блядь, с ума сходит. Я надеюсь, ты не ебнешься, когда родишь ребенка. Вот. Если я рожу, ну. Да, а, возможно, станешь child-free. Когда женщина рожает и просто сходит с ума, нахуй. Начинает там постить в Инстаграме фотки своего ребенка, того, как она его пеленает, того, как она его кормит. Когда она ходит там и на всяких форумах пишет. Ты была когда-нибудь вообще, блядь, на женских форумах? Нет. Слава Богу. Вот не заходи туда, блядь, никогда. Ну можешь, конечно, чисто для угара зайти. И что там? Вот. Ну там полный пиздец, я не знаю, как это описать словами. Вот представь себе квинтэссенцию долбойбизма. И при этом не Пашу Бумчика. Честно, не могу. Ну тогда зайди на форумы. Просто хотя бы в образовательных целях. Но знаете, что самое, блять, смешное в этой истории? Ну, как я уже говорил, я все-таки встал и уступил место этой женщине. Пусть и примерно после пятиминутного монолога, где я расписал, что она, блядь, говно, а я бнартаньян. Я встал, уступил ей место, и знаете, что произошло? Она, блядь, усадила туда одного из своих детей и продолжила, блядь, стоять! Я просто, блядь, я ну просто был в ахуе. Я еще и такой стою, типа, стою-стою, думаю, примерно секунд десять, думаю, и такой, ебать, вы меня для этого подняли. И тут опять такая хуйня случается, просто весь автобус на меня нахуй оборачивается, и тут ее подружка сзади. Ну а что, детям что ли стоять? Они же маленькие. Я такой, ебать. Да, детям стоять. Да, блядь, детям. А кому старикам стоять? А кому мне, блядь, стоять? Который переебошил через треть города, чтобы на автобус сесть. Ну, с Димой, конечно, было весело. Но все равно. Типа, и мне после этого, блядь, еще полчаса в ебаном автобусе стоять? Нет. Идите нахуй. Пусть ваши, блядь, любимые дети у вас на коленочках посидят. Пусть они сядут вдвоем на одно блядское кресло. Ну сука, почему, блядь, из-за того, что ваши дети хотят сесть у окошечка, я, блядь, должен стоять? Засуньте себе в жопу, нахуй, то, что ваши дети хотят, потому что меня это, блядь, никаким раком, нахуй, не волнует. Как не волнуют ваши дети, блядь, в принципе. Ну, просто пиздец. Просто пиздец, я даже не знаю, что еще сказать. А что насчет того, чем все кончилось? Ну, кончилось все тем, что я заткнул, блядь, рот этой шмаре нахуй, которая до меня доебалась, и я сел опять на свое блядское место, потому что ее дети решили сесть на другое! Потому что им так захотелось. Я, блядь, под напором еще пары человек, которые были с этими ебаными Машами, не согласны. Заткнул рот этой ебаной шмаре. послал ее нахуй. Не прямым текстом, конечно, но завуалированно нахуй послал. И... Ну и наслаждался поездкой до дома. А я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А, это